Я проверил, одобряю. Испытано на моих машинах. И у нас есть определенное количество отзывов на тему, что эта штука действительно работает. Представляем вам продукт компании Suprotec. Это универсальная многофункциональная топливная присадка для дизельных двигателей SDA. Продукт выполняет несколько функций. Прежде всего, благодаря наличию чистящих компонентов, продукт мягко и бережно удаляет нежелательное отложение, форсунок и других элементов топливной аппаратуры. Наличие смазывающей добавки облегчает работу насосов, в том числе и высокого давления. Продукт также повышает цитановое число. Таким образом экономится топливо. Мощность и приемистость автомобиля находятся на заданном уровне. Продукт абсолютно безопасен и выпускается теперь в одноразовой упаковке. Многофункциональная присадка в топливо SDA улучшает характеристики дизельного топлива, такие как смазывающие и чистящие. Улучшается работа игл обратных клапанов, очищается распылители форсунок, что приводит к правильному распылу в камерах сгорания, увеличивается ресурс работы топливного оборудования. Применяется она в любых типах дизельных двигателей с любым типом впрыска. Многофункциональная присадка SDA предназначена для постоянного применения. Заливается она в топливный бак из расчета 1 миллилитр на литр топлива. Если ваша машина с пробегом более 50 тысяч, то на первую заправку мы рекомендуем заливать 2 миллилитра на литр топлива. В упаковке два флакончика по 50 миллилитров. Один флакончик рассчитан примерно на один бак. Если бак вашего автомобиля 90, 100, 110 литров, то вы применяете два флакончика одновременно. Господа, как многие из вас заметили, на уже привычной вам всем линейке многофункциональных топливных присадок от компании Супротек это в данном случае у нас дизельная присадочка да, появилась наклейка Approved. Что это значит? Это значит то, что этот продукт прошедший многократные испытания в лабораториях, люди с халатами ставили печати, доказывали на стендах что это действительно работает, но а, я как человек, который недавно пришел в этот коллектив, все привык проверять на себе. Мы все прекрасно знаем, что бывают исключения. Я делал пост в своих соцсетях, собирал людей, которые не причастны абсолютно никак. Ни ко мне, ни к компании Супротек, ни к компании Апруфт раздавал им эти баночки. Вы все видели это на моем канале, как люди просто тогда еще без наклеек просто этот же самый один флакончик отдавался в руки. И человеку была а, дана одна установка. Максимально непредвзято. Не знать, что это отдано от меня, что он никому ничего не должен сказать, работает это или нет. И у нас есть определенное количество отзывов на тему, что эта штука действительно работает. Таким образом, собрав в своей вот этой голове все данные от ученых, от белых халатов, от стендовых испытаний и от таких же людей, как вы и я, мы действительно поняли, что это работает, и этот продукт из линейки Супротека можно, очень грубо говоря, забирать себе и ставить на него наклеечку Approved. Так и получилось, что эти две компании объединены в одном порыве, сделать наш автомобиль более надежным и более долговечным. Я проверил, одобряю. Испытанно на моих машинах. Супротек. Добавь в жизни.